девчонки и мальчишки. Мы с вами приехали в другой национальный парк Тхэм ха, хау, Но Лонг, по-моему, если я правильно произнес и здесь представлены кого вы можете повстречать крабиков, змей всяких, то есть разной расцветки небольших, но скорее всего, что едовитых и мы сейчас попробуем с вами попасть в пещеры и кстати, ребятки, сейчас хочу вам рассказать такую маленькую историю сейчас ехал пока к этому парку а, что-то обратил внимание на ногу думал что-то прилипло к ноге а, смотрю пиявка просто присосалась пока я вот ходил гулял по джунглям а, в районе вот даже кровь я не знаю видно не видно то есть пришлось мне ее оторвать и выкинуть за борт так что аккуратно одевайте нормальные штаны нормальную обувь я вот тоже сейчас переобулся Ну, обувь конечно это не та но то я ходил в тапочках а сейчас ходил в такие а, шлепки не шлепки я так их там правильно назвать чтобы можно было поустойчиво не бояться, что они слетят потому что тапочки могут выскользнуть так ну что ну пойдем сейчас с вами здесь прямо огромная скала то есть это каменистое все, и сейчас будем с вами гулять здесь вот в луны, на котором прям выросло дерево, то есть корни вот они спускаются вниз. В общем, вот так вот здесь красиво. Пойдемте дальше. И кстати, ребятишки, обувь я прям хорошо угадал, потому что в некоторых местах прям почва такая влажная То есть ну, то есть глина Если бы сейчас шел в тапочках Они бы прям, наверное, оставались Внутри бы этой почвы Здесь В горку, я не знаю, будем подниматься Не будем, но Тень прям присутствует хорошо Довольно-таки свежой здесь Но ну, пробираемся по джунглям, можно так сказать Немножко облагороженными Потому что Здесь уже Ни одна Нога вступила, так можно сказать Ну и сейчас попробуем найти пещеру Поснимать, потому что Или я перепутал а, с первым Нашим парком, что там пещера Или карта неправильно указала Хотя забивала именно вход в пещеру Ну пойдемте дальше так, Ну смотрите, здесь в общем а, Указатель какой-то Зона один. Зона 1 и наверх идет Точнее in... А, то есть надо туда все правильно Пойдем сейчас через первую зону Посмотрим, что там у нас есть Так, ну что Мы сами поднялись на первую площадку И здесь у нас уже спуск Встречает вот такой вот Деревянный помост То есть деревянные ступеньки какой-то маленький молитвенный домик Но ну, указатель показывает нам направо То есть здесь можно сделать какие-то фотографии Вот так вот это выглядит Но это не пещера еще Я не знаю как правильно это называется Но мы сейчас посмотрим и пойдем с вами дальше если вот эта пещера, конечно, это смешно. Ну, кстати, там а, можно все-таки сверху спуститься. Но от дождя спрятаться можно вполне. А, может быть, раньше здесь так и жили местные жители. Прятались от непогоды. Но влажность здесь большая, ребят, сразу предупреждаю вас, чтобы были в курсе. Солнце, конечно, сюда вряд ли попадает, а если попадает, то очень мало, и то ненадолго. Ну, пойдемте дальше. Так, ну вот мы спустились еще на уровень ниже. И кому уже страшно, если кто-то не хочет идти вниз дальше, здесь указатель на выход, а вот кто хочет продолжить изучение вот именно потаенных мест Таиланда Инд пойдемте посмотрим что там дальше нас ожидает то есть какой-нибудь демон или черт ну чертей в принципе и в обычной жизни хватает даже в Таиланде в ПТЕ. Вот так вот это выглядит все, ребят В общем Довольно-таки интересно Первый раз я в таких местах Спуск земляной Перемешку э, С мелкой щебенкой И с камнями Ну не знаю, здесь каску Надо брать, не надо но я думаю, что все-таки в целях безопасности, когда проводят экскурсии, людям выдают каски на голову. В общем, вот такой вот маленький гротик, или как он там правильно называется. Да, без фонаря, ребятки, здесь делать нечего. В общем, можно зайти, поделать селфи. Но обязательно нужен хороший свет. Вот я не зря все-таки взял с собой фонарь, чтобы снимать в таком вот помещении. Точнее, не знаю, помещение это или что. И то его не хватает, ребят. Надо очень близко подойти, чтобы что-то снять. Ну, где черти-то? Черти здесь не видать почему-то. Ох ты. Ну, ли, мышь летучие я слышу, ребят. Шумят. Так. Да. В таком страшном месте. Но я еще не видел, чтобы кто-то снимал. А, лестница куда-то нас ведет. Мушкара летает непонятная Жаба лазит В общем Съемка, конечно Сейчас мы еще Глянем с другой стороны Это правая часть этой пещеры Просто